Ко мне обращалось какое-то количество партнеров, которые тоже приглашали меня в свои компании, которые занимаются БАДами, клеточным питанием, и после разговора со мной могу сказать, что где-то 50% уже значит, перестали работать в тех компаниях, которых работали. Когда я им рассказал механизмы, Значит, регенерации, которые открыли наши ученые, емсковые, то для них просто это становится, для них это было большим открытием, когда я им рассказывал механизмы, о самом механизме, как это все работает и почему БАДы и клеточное питание не, не всегда будут работать, поэтому это для них становилось откровением и более глубоко изучив и вникнув в нашу компанию, они, конечно, уже подписывались и работают, и уже успешно зарабатывают, и имеют свои большие структуры. Ну, давайте я вот коротко вам сейчас покажу. Это вот, я, конечно, не врач и не претендую, что вот эта схема, которую я сейчас показываю, она идеальна, но схематично Она очень просто объясняет механизмы регенерации, которые заложены природы в нашем организме и то, что от, открыли ученые Емсковы, Глубоко изучив тему и механизм регенерации органов, механизм, который открыли наши ученые еще в 1972 году, это Емскова Виктория Петровна, она от, в, то, в то время Российская Академия Наук получила задание от правительства Советского Союза создать препараты, которые бы восстанавливали потери на здоровье наших солдат, в основном бойцов, которые воюют в горячих точках там или уходят на долгое плавание и теряют здоровье. И четыре наших института советских в то время Киевский, Питерский, Московский, Новосибирский начали изучать значит, механизмы регенерации, как, как, как это все происходит, каким образом можно восстановить утерянное на здоровье. И многие, конечно, ученые вдоль поперек пропахали клетку, изучили ее значит, работу, создана на, на основе этих изучений были созданы клеточные питания и БАДы и как у нас, так и за, за рубежом, но они не открыли самого главного, то, что обнаружил Вик, Виктория Петровна Ямского. Оказалось, что, надо, кстати, сказать, что человек состоит не только на 20-25% из клеток, а все остальное занимает это пространство, это соединительная ткань или межклеточное пространство, это наша кожа, кости, и все это остальное, вот это вот является соединительной тканью. Так вот, Оказалось, что когда человек рождается, в нем уже заложены два механизма. Механизм регенерации, это постоянного как бы, восстановления органов, и механизм старения, он тоже начинает работать, но он начинает, ну, как бы наше современное время он начинает побеждать механизм регенерации около 25 лет. Вот почему это происходит, как, как, как работают механизмы регенерации? Я коротко сейчас расскажу. Виктория Петровна Янскова обнаружила, обнаружила в соединительной ткани неизвестные ранее биорегуляторы или сигнальные молекулы, как их сейчас называют. Какая же их роль? Оказалось, что клетка она сама себе не является хозяйкой. Она значит, несет, конечно, основную жизненную функцию, но она защищена, постоянно находится в защищенном состоянии и, и закрыта трехслойной мембраной. И не, э, э, это наш создатель придумал, э, не, вернее, не придумал, а создал нас именно такими, чтобы мы случайно, э, по, употребив какой-то яд там или отраву, чтобы не могли сразу умереть, погибнуть. Поэтому все, что мы получаем, э, любое питание там, или все обменные процессы, которые происходят у нас в организме, они именно проходят проверку все, сперва в соединительной ткани. Допустим, питание, которое подходит по сосудам, по капиллярам, оно не попадает сразу в клетку. Иначе, если мы, если мы случайно выпьем какую-то отраву, то мы сразу можем, мы могли бы погибнуть. Так вот, все, все, что попадает в соединительную ткань, она проходит проверку именно нашими биорегуляторами или сигнальными молекулами. Когда биорегулятор изучил что это полезное питание, то он дает, верегулятор, дает сигнал, поэтому их называют сигнальными молекулами. Мембрана у клетки открывается, и питание попадает в клетку. Все, мембрана тут же закрылась, все, клетка все время постоянно находится в защищенном состоянии. Клетка получила питание, употребила ее, потом надо вывести отработку. Опять сигнальная молекула дает сигнал, мембрана открывается, значит отработка выводится и, и так дальше. Все, и также каким же образом попадает кислород? Все биохимические обменные процессы, которые здесь происходят, все это подконтрольно именно только, именно только от сигнала этого биорегулятора значит, все, все что нужно попадает в клетку, и хоть информация, и хоть все обменные процессы. Получается, что голова у клетки она, она находится вне клетки в межклеточном пространстве. Так вот. Когда человек рождается, вот эта вот соединительная ткань, она чистейшая, она представляет из себя как чистую прозрачную гель. Эти биорегуляторы работают с определенной частотой. И вот эта частота работы, она дает каскад команды стволовым клеткам и там всем остальным механизмам, вернее, всем остальным процессам, управляет всеми процессами которые и поддерживают регенерацию органов. Значит, клетки, если какая-то клетка там погибает, она мгновенно удаляется. Здоровые клетки они делятся, и таким образом поддерживается здоровье и физическое состояние любого органа. Но в связи с тем, что мы уже отравили свою природу, у нас нет экологически чистых продуктов. У нас экология загажена, воздух, воздух отравленный, вода отравленная. Так мы вот это все потребляя некачественную и нечистую пищу, и, значит, когда мы пьем отравленную воду, все наша соединительная ткань, она постепенно начинает зашлаковываться, а потом шлаки превращаются в токсины. Что, что происходит с соединительной тканью? Чистая соединительная ткань, чистое гелевое пространство, которое здесь было, оно превращается, условно, так скажем, в болото. Оно зарастает тиной, зарастает водорослями. Ну, представьте, вот если это биорегулятор, это рыба, она плавала здесь или значит, с высокой скоростью работала значит, в своей среде чистой, и тут все заросло тиной, водорослями. Сможет она также быстро и качественно работать? Конечно, нет. И потом вот эти, значит, э, э, такие шлаки, которые превращаются в токсины, они э, начинают губить сам биорегулятор. О, биорегулятор уже сам начинает как бы заболевать, терять частоту своей работы, и, соответственно, уже сигналы не, не, не могут не доходить уже до самой клетки и уже... Э, значит, мембрану клетки не хватает сигнала чтобы открыть мембрану клетки и уже питание не поступает в достаточном объеме кислород биохимический обменный процесс информация которая обмен информационный он тоже пропадает между клетками и все клетка начинает постепенно болеть болеть все глубже и глубже там 6 степеней значит как бы Потери иммунитета организма, на них я сейчас остановиться не буду, но вам сейчас должен, должно быть понятно, что по мере того, как мы зашлаковываем нашу соединительную ткань, мы в общем-то включаем, ускоряем механизмы старения. Где-то в возрасте 25 лет уже механизм старения начинает преобладать, над механизм регенерации. Допустим, если бы мы не отравили природу, воздух, то э, здесь бы у нас не было загажена соединительная ткань здесь бы чистое, было чистое пространство и биорегуляторы бы продолжали работать и в 25 и в 40 и в 60 и в 100 лет понимаете и э, механизм регенерации он бы не давал э, перебороть себя механизму старения но э, наше неразумное человечество отравило само себя и в 25 лет уже Механизм старения начинает преобладать, потому что биорегулятор уже перестает работать с той скоростью, которая, с частотой, которая задана природой. А в 40 лет уже наша соединительная ткань, она уже содержит около 15 килограмм токсинов. Представьте, человек 70-80 килограмм от среднего веса, и он носит себе 15 килограммов токсинов. Это полтора ведра. Но какое, как, какое, какое тут может быть здоровье? Поэтому, когда вот ко мне обращаются партнеры с, с таких компаний, где занимаются там по здоровью, предлагают свои, свою продукцию, я им просто открываю вот этот вот эскиз и просто объясняю, что, ребята, допустим, ну, ну пусть, допустим, вы начали принимать питание или БАДы. Оно, оно действительно, биорегулятор, в здоровом органе биорегуляторы определяют, что это да, действительно полезное, хорошее питание для клетки, мембрана откроется, клетка была здоровая, она станет, допустим, еще здоровее. Но те органы, которые уже больны, и биорегуляторы уже толком не работают, оно в питание просто не попадет, потому что не, не, не достает мощности сигнала на то, чтобы открыть мембрану клетки. И Это питание просто проходит мимо. Что получается? Получается, что БАДы и клеточное питание... Э, оно попадет только в здоровые органы, и так здоровые органы, они станут как бы более здоровее, но больные органы, они его просто не получат, и все это, так скажем, уходит в унитаз. Поэтому вот этот, наши ученые, которые вот этот, открыли механизм, обнаружили механизм регенерации, заложенный природой, это им позволило создать препараты. Они научились извлекать вот эти биорегуляторы из тканей молодых животных из каждой ткани, это печень, почки, глаза, сосуды и так далее, и там подобное. И каким образом мы восстанавливаем теперь здоровье, восстанавливаем механизмы регенерации когда мы они не только научились их извлекать, но еще и с методом проб и ошибок дошли, нашли именно ту концентрацию, когда эти регуляторы работают с очень, с очень высокой скоростью. Со скоростью света они прилетают в тот орган, который предназначен, и дают очень сильный сигнал, мощный о, о природной норме. Допустим, вот пусть это будет печень. Мы принимаем хлоревиты, пятый номер, например, от печени утром, там, допустим, потом через два часа, потом в обед, потом после обеда через два часа и так далее, и э, с каждым приемом сюда прилетают с высокой скоростью биорегуляторы и дают мощный сигнал о норме. И наши биорегуляторы родные, которые здесь уже уснули там, или заболели, или еле-еле шевелится, они начинают вспоминать, ну как бы получают, так скажем, волшебный пино. Вот, прилетел в молодой здоровье регулятор дал мощный сигнал показал им как они вот работали раньше и улетел все сигнал растворился потом а через два часа опять прилетает опять в обед после обеда и вот таким как бы методом накопления я э, регулятор начинает просыпаться просыпаться опять, опять они вспоминают частоту своей работы и когда уже они начинают увеличивать скорость и да и э, опять возвращаются к своей частоте то вот именно вот эта чистота уже начинает работать так, что она начинает вычищать органы от этих токсинов. Ну, представляете, представьте себе, было заросшее, значит болото, и оно начинает само очищаться, потому что биорегулятор, вот именно частота вот этой работы, восстановленная частота, она как раз и, и э, начинает мощно изгонять э, вот это значит загаженное пространство, токсины, паразиты все это начинает покидать больной орган. Все, орган начинает постепенно оздоравливаться. Если даже орган, в органе осталось, там, допустим, 10 или 15% процентов здоровых клеток, то это уже не проблема. Мертвые клетки выводятся, удаляются, новые клетки, здоровые клетки начинают отделиться, и таким образом орган очень быстро восстанавливается. У нас есть результаты по циррозу печени, Молодой человек, по-моему, 30-летний, получил результат, ну, что-то в среднем за два месяца у него значит, есть результаты, обследование до приема виаргонов и, и потом уже по выздоровлению, значит, опять результаты, все это обследование, с, печень совершенно здоровая, новая, так скажем, печень. То же самое происходит с любым органом, зная механизм работы, как это.. Значит, идет восстановление органов. За счет, за счет того, что биорегулятор начинает работать со своей частотой, мы любой орган можем привести в норму. Вот, вот когда я об этом говорю тем, кто обращается ко мне, они начинают понимать, что действительно, сколько бы они не ели этого питания, если у них органы, если биорегуляторы в соединительной ткани не работают, если она зашлакована, то, конечно, результатов они не получат. Кстати, у нас сейчас есть собственное значит, клеточное питание, это флорадар, это сублимат из ростков пшеницы, который сделал буквально это прорыв. Те партнеры, которые сейчас его принимают, у них идет восстановление ну, в разы быстрее, и они просто чуть ли не с первого дня начинают чувствовать большой прилив энергии. Они работают параллельно сразу по очистке соединительных ткани и еще и помогают значит, приемам флородара и получают замечательные результаты. Сейчас я коротко вот остановлюсь на наших э, результатах, которые получают партнеры. Так, результаты. Ну вот, смотрите. У нас недавно появился, ну, сколько? Может быть, полгода, наверное, назад, появился гель для роста волос. Такого эффекта ни одна компания сейчас не дает. Это вот результат за два месяца. Значит, образу... значит Начинающаяся лысина, через два месяца приема, видите, уже практически свидание осталось. Дальше, это вот через месяц начало, вот, начал принимать значит спрей для роста волос. Вот результат, буквально через месяц уже заметны результаты. Это вот один вообще из первых партнеров, который выложил это, у него, по-моему, это за 3 месяца. Вот была значит, такая голова и стала вот такой. Вот это, это по росту волос. Теперь покажу результат по заживлению кожи. Так, результат применения флоревита значит, на, на воспаленном участке кожи, который на, на протяжении двух недель не, зажив, не заживал. Я вот сейчас не помню, уже это был ожог или это что-то такое. но вот смотрите, на вторые сутки после применения. Значит, Виаргона номер один просто начинает зарастать в нормальной кожи И вот на пятые сутки, смотрите, практически уже не осталось и следа. Дальше, вот, пожалуйста, девушка. Здесь видно, что значит, кожа проблемная. Это даже видно по глазам. И, и глаза, в общем-то, не непрозрачные. Не, не не и она, она, конечно, улыбается, но все равно чувствует, что в улыбке чувствуется, что не все у нее в порядке. Вот, она знает, что не все у нее в порядке. И смотрите, вот это, это результат через полгода. Это, ну, это просто это заглядение, взгляд уверенный, взгляд чистый, кожа, глаза прозрачные, чистые, кожа совершенно здоровые. Ну вот разница такая, что просто не оторвать глаз. Это просто красота. Но смотрите, еще результаты по экземе. У меня, кстати, тоже, собственно, результаты, вернее, я получил свои результаты по экземе где-то через полгода. После того, как я начал чистку, у меня было еще хуже, у меня мог мокнущая экзема на руках была. Она вообще у меня появилась еще где-то лет 20, а мне сейчас уже 56. Вот, вот считайте, около 40 лет у меня вот это была экзема, и вообще изначально врачи даже... Неправильно мне назначили, преднизолоном я мазал, как бы, это вообще нельзя, казалось, было делать. Потом уже подсказали, что надо флуцинаром, ну вот я мазал флуцинаром, правда, прежде я значит, обрабатывал мазью, какой-то дет, детским кремом, потом уже... Ну вот, смотрите, и вот результат. Совершенно чистые руки. И вот у меня примерно такие же сейчас руки, но это, это я добился тем, что прошел очистку. Но не, не 3-4 месяца, как рекомендуют, потому что действительно у меня был такой сложный случай, и полгода, но за полгода практически я удалил эту проблему. Ну вот тоже здесь проблема по очистке кожи. Так, сейчас еще вот наш партнер. Вот это через полгода. Вот посмотрите, значит, эти, те, кто э, будет принимать гублеты, это человек, э, они увидят не только свои, свои, своих детей или свою дочь, увидят не только внуков и не только правнуков, но и праправнуков еще а, дальше. Если вы да, посмотрите это, маркетинг компании да, или значит, на ютубе, а наберете, сильно, значит, какие можно деньги заработать в саде, то увидите, mm -hmm. хоть на примере Захарова Александр владимир говорит на моем примере, что можно буквально за первые полгода выйти уже на доход 100 тысяч месяц, и потом уже э, этот э, бизнес у вас будет развиваться просто очень стремительно. Э, приглашаем вас, приходите, получайте здоровье, зарабатывайте э, деньги, дополнительный доход, и вы, вы, вам не надо будет уже беспокоиться о дополнительных заработках или о здоровье. И я вот э, до этого работал Три года ходил по компаниям, терял много денег, проблемы были бесконечные, пока вот, значит, небеса мне не, не показали эту компанию. И больше я, я сейчас забыл об, обо всех компаниях, я только работаю здесь, получил много здоровья, помогаю партнерам, помогаю родственникам. И, значит, Вижу такое э, бурное впереди развитие. У нас же сейчас еще один за другим начинают э, открываться инвестиционные сектора. У нас уже започен собственный завод по выпуску флоревитов. До этого э, мы арендовали, наша компания арендовала в лабораториях, э, при институтах э, помещения. Сейчас мы уже на средства партнеров э, значит, закупили оборудование, построили свои помещения, и сейчас уже выпустили, не только выпустили, значит, партию уже три месяца работает завод, мы уже получили первые дивиденды по первому сектору.